Сегодня тема «Магия комплиментов». Сейчас в курсе Воззади себя заново» мы учимся с группой правильно хотеть, ставить цели, убирать у себя комплекс неполноценности, понимать свою ценность, то есть самооценку. И вот после практики «Благодарность обидчикам», особенно родителям, мы выгребли там много слез, много боли. И дальше, продолжая тему понимания, поднятия самоценности, сегодня мы будем говорить про комплименты. Вот смотрите, мы, каждый из нас считает себя кем-то. Например, если смотреть, в курсе есть про пирамиду нейрологических уровней, пирамиду Дилса, там есть «Кто я?». Вот это «Кто я?» зависит от того, что вам говорили в детстве, что вам говорили родители, что вам говорил папа, мама, бабушка. И от того, что вам говорили, зависит, кем вы себя считаете сейчас. Поэтому многие получили массу образования, многие пошли огромный путь достижения чего-то большого, но комплекс заниженной самооценки остался, потому что вот эта идентичность «я» сидит прямо в глубине. Теперь смотрите дальше. Мы с вами зависим от того, что о нас скажут другие. Правда. Это правда. И как бы мы не учились с вами посылать нафиг те, кто нас цепляют, об этом дальше буду говорить, пытаются нас зацепить, потому что, смотрите, те, кто пытаются вас зацепить чем-то, критиковать, учить, это у них у самих торчит, то что их зацепило. Ну вот пример я там приводила, когда люди пишут иногда. Вот вы говорите не так. Вот у вас э, дикция плохая. Вот э, там еще какую-то критику пишут. Зайдешь на страничку этого человека, а там ничего нет. Или закрыта страница, или она стоит спиной, или с детками, или там к чему-то кому-то прижалась, или, или прижался, или там. Э, там какой-то зверюшка какая-то. То есть это говорит о том, что человек посылает мета-сообщение слабого, ну, такого униженного человека, но его цепляет кто выходит на, в эфиры, кто что-то делает. И критикует человек, пытается критиковать, потому что он сам бы хотел, но не может. Он сам себе запретил или запретил ему социум. Но этого человек не понимает, и он вот это вот кусается, щипается, как бы из-за угла, да, из, -под, из -под, э, как шавка, из-под кустика. Поэтому с некоторыми я вступаю в дискуссии, некоторые сразу баню для того, чтобы Ну, они не портили мне мою мою самооценку, хотя я на них реагирую постольку и поскольку, но было раньше, что я реагировала болезненно, а сейчас я реагирую спокойно, потому что я понимаю, что это больные люди, ну, то есть не совсем здоровые. Так вот, что нам говорили в детстве? Нам говорили так, там, много хочешь, мало получишь, мама, я хочу новое платье, доносишь еще с платье старшенькой, значит, я хочу пойти погулять, а, ты, а тебе говорят, Иди на огород, там, там еще работы полно. Успеешь погулять. Лоша на гуляла, я казала мама наша. Теж, теж из, из серии. Так вот, вы вопреки родителям, вопреки их унижениям, вопреки их правильным, правильным, да, это правильно, с точки зрения родителей они поступали правильно, когда вас. Не жалели, не хвалили, не, не, не заботились о вас так, как бы вы хотели. Они поступали правильно, не осознавая этого. Они делали то, что могли, а вы благодаря этому стали, хорошо выучились, стали там, получили красные дипломы, там, достигли чего-то в жизни, прошли трудности и так далее. Кто со мной согласен, поставьте плюсики в чат. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, участвуйте. Так вот. Самая главная задача у нас с вами сейчас это когда мы с вами не умеем делать комплименты. Потому что если бы мама говорила ребенку, ты такая у меня красивая, я в тебя верю, ты такая хорошая. Помните, мы с вами говорили, когда мы стремимся к любви родителям, мы боле... дети болеют, лишь бы только услышать внимание, увидеть ребенка, чтобы мама руку положила на голову, я вот про себя рассказывала, про свои головные боли. Так вот, те из вас, кто э, не получили этого в детство и продолжаете до сих пор сейчас, вот я уже несколько минут выступаю, хоть бы какая-нибудь из вас э, морда такая противная, руки ваши что, куда они, куда засунули ваши руки, почему до сих пор ничего нету? Никакого комплимента, никакого крестика, плюсика, сердечка. Ага, проснулись? Так вот, как вы, так и к вам. Поэтому не злобитесь на комплименты, не злобитесь на похвалу. Я вспоминаю примеры свои, вот приезжаем мы там, с, с разными тренингами, ездила, допустим, там, в какую-то страну приезжаем, ничего никого не знаю, еще и язык не знала. Но я всегда хвалю людей, делаю комплименты, причем я знаю, как, как это работает, причем я хвалю это искренне. И смотришь, люди забегали, смотришь, люди заработали, смотришь, тебе и номер нормальный дали и так далее. Потому что мы как ступы, мы боимся открыться, потому что нас самих унижали. Вот те, кто ничего не пишут, те, кто не пишут комплименты, не пишут сердечки, они униженные люди, это несчастные люди. Это люди, которых самих унижали, самих наоборот ругали и комплименты не делали. Поэтому учитесь, потому что это зависит только от вас самих. Дальше. Если вы замечаете, что в ваш адрес поступает какая-то критика, ваша задача этого человека — отшить, потому что человек, который вас критикует, он, во-первых, свою боль, свою нерешенность своих психологических проблем пытается вылить на вас. Вы ему зеркалите. Значит, ваша задача человека отбрить, послать, заблокировать, ну или попробовать с ним как-то по-хорошему сначала. Но по-хорошему редко бывает получается. Такие люди, как правило, приходят на тренинги, обучаются. Вот и сейчас в курсе возроди себя заново. Мы обучаемся быть той женщиной или мужчиной который уважает себя и, соответственно, уважает других. Потому что если вы не уважаете себя, то не уважаете других. Если вы не умеете делать комплименты другим, то вы и не делаете комплименты себе и считаете себя служанкой, золушкой, жертвой, но вы этого не осознаете. Дальше. Очень важно помнить такую штуку, что когда родители говорят, там, «папа» или «мама», «Кому ты нужна такая?» Ну и там можно сопровождать. У кого такое есть, помните, пожалуйста, поставьте какие-то значочки. Пишите у меня плюсик, сердечко, галочку, что-нибудь. Это может быть с вами, может быть с кем-то другим, но просто вспомните, что такое есть. Так вот, это шизофреногенное послание. Это установка, которая тяжело лечится, и потом люди и выходят замуж за кого попало, женятся не, непонятно на ком, заболевают. У них серьезные заболевания, связанные там э, и шизофрения, и депрессии разного рода, разного рода неврастании, потому что эти люди не получили того, что они хотят. Они не получили признания, любви, нежности. Поэтому если вы сейчас не посылаете, не даете никому комплименты, не умеете это говорить, боитесь, язык в одно место засунули, значит вы жертва, значит вы психически, психически недоразвиты, да? Примите это как должное. Или, например, красивая, красивая женщина, а муж ее может зачмырить, то есть у него все в порядке там и с внешностью, и с фигурой и всем, и он может говорить: "У тебя грудь маленькая, но я тебя все равно люблю." То есть это тоже шизофреногенное послание. То есть он может тебя унизить, принизить. То же самое и женщины поступают в отношениях с мужчинами. Женщина, которая э, что-то сделала для мужчины, она тоже будет ему рассказывать, что вот у тебя такая родня, вот у тебя ты такой, а я тебя все равно такого люблю. То есть она таким образом привязывает, и никуда он от нее не денется. И таким образом она остается какой-то там жирной коровой грубой, там какой-то самовлюбленной, истеричной и так далее, но при этом держать у себя под контролем и мужа, и детей, и я таких знаю, и вы, наверное, таких знаете. То есть у человека занижена самооценка, но она может таким образом манипулировать другими людьми, своими родственниками и вообще всеми другими людьми, но значимыми людьми она будет поступать, конечно, по-другому, который выше ее по статусу. Она будет их или обсуждать, или хейтить, или там критиковать, или там злостно на них отзываться. Но в семье у нее может быть такое, вот она может быть графиня Морозова, и вот так вот держать под контролем свою, свою семью, свою родню. Поэтому, если вам нужно куда-то прийти, куда-то достичь какой-то цели, куда-то приехать, помните, если вы умеете открыть рот и комплименты делать, значит вы этим самым показываете, первое, что вы адекватный, психически зрелый человек, во вторых, вы людям даете то, что они так хотят. Люди недолюбленные, особенно смотрите, вот где-то в сервисах есть сервисы очень там развитые людей готовят, штурмуют, чтобы они оказывали там лучшие там, услуги, но есть такие, такие Случай, когда приходишь и тебя обслуживают не очень хорошо. Стоит сделать какой-то комплимент, там, э, красивые сережки у тебя или какая-то какая красивая и, ну, искренно говорить. Я помню, я когда работала давно, это было, была бухгалтер, э, женщина, которая э, ну, немножко ревностно относилась ко мне, потому что я была в коллективе, молодая, интересная женщина, она уже была зрелая. И она немножко, я видела, как она ревностно относится ко мне. Но я тогда уже знала, как это работает. И я пришла и говорю, «Господи, какие же у вас красивые серьги». А у нее правда были красивые серги. Она обрадовалась, и, естественно, у нас начался контакт, мы, кстати, с ней очень сильно подружились. Она умерла, царство небесное, и таких случаев было множество. Или приезжаем в какой-то отель и хотим, чтобы нам дали хороший номер. Вот делайте комплимент искренний, и вам будет то, что вы хотите. Потому что люди хотят получить то, что они не дали им в детстве, что им не дали, не дают при жизни. Да и сами они не умеют. Поэтому как вы, так и к вам. И вот когда вы ходите в, в чаты, слушаете кого-то, пишите какие-то значочки. Я всегда пишу. Вот я пришла, как, вижу, слышу, кто то интересный человек рассказывает. Даже я могу до конца не дослушать, потому что, ну... Или это не моя тема, или мне некогда. Но я накидала сердечек и вышла и пошла себе дальше. Потому что так откликается Вселенная. Вот как к вы миру, так и к вам. Поэтому задача на каждый день. Мои, дорогие мои участники курса, возради себя заново. Внимание. Значит, <клышь> у нас была тема связана с... С благодарностью своим родителям и всех своим обидчикам мы делали эту большую и длинную практику. А теперь у вас задача такая. Напоминаю, каждый день 10 желаний, 10 целей, которые вы хотели бы достичь. Каждый день, как котче наш, должно быть записано. Вы должны записать себе 10 радостей, которые вы себе дадите. Обязательно. Это то, что вам поднимет вашу самооценку. Обязательно 10 комплиментов людям, новым, чужим, которые, которых вы встретили. Причем старайтесь быть искренними, не просто от балды что-нибудь сказать, чтобы люди это не поймут и не почувствуют. Потому что помните, что отдаете, то получаете. И, конечно же, 10 благодарностей родителям за то, что они вам дали. Причем не просто сюси-пуси, особенно благодарность за боль, которую вам, вам принесли родители своими поступками. И чему это вас научило? Делая вот эти четыре такие пункта, вы заметите, как вы очень здорово где-то через месяц, через два, к вам все будет идти просто автоматом. Так работает сознание, так работает бессознательное, так работает вселенная, так работают люди, потому что наши отношения с Богом и вселенной это наши отношения с людьми друг с другом. Те, кто сейчас пишет смайлики и пишет благодарности. Комплименты мне, вам тоже это воздастся. Большое вам спасибо. И напоминаю, если вас пытаются обесценить, если вас пытаются унизить, отправляйте такого человека в бан, не позволяйте, защищайте свою ценность. И помните, что любые слова — это программы. И в курсе «Возвольте себя заново» мы именно этим и занимаемся. Всех вам благ, кто еще не пришел в курс. Ссылочка будет в шапке профиля или под этим видео. Всех вам благ. Пока-пока.